Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимая, что это очень непростое решение, в то же время мы сохраним самое главное жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск. Держать, которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть силы средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции. Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава вооружения и техники за реку Днепр. Есть маневр войск, будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединение части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи позиции на левом берегу реки Днепр. Доклад закончен.